Да-да, не удивляйтесь, я сегодня опять с вами буду вживую, и сегодня мы будем распаковывать вот эти вот две замечательные посылочки. В них должны находиться чехол на мой Meizu Pro 6, вот здесь вот и вот здесь вот, очень интересные. Ну, а помочь распаковать эти посылки мне поможет вот этот вот замечательный мой любимейший просто ножичек. И можно, в принципе, приступать. Но я бы хотел, чтобы вы сначала поставили лайк, подписались на канал, если вы этого до сих пор еще не сделали. И давайте сразу же приступать. Первое на очереди у нас будет посылка чехол на мой телефон, Meizu Pro 6. Давай. Ох. Ох. Не до конца порвалась. Ладно, ножичек не очень острый. Давайте открываем, открываем, открываем. Он должен быть силиконовый, как я заказывал. Но кто знает, кто знает китайцев. Ох, да. Именно такой, как я и хотел. С Орлом все дела. Давайте дальше откроем, посмотрим. Давайте. Так. Вынимаем вот этот мусор. Так, заглушек нету, как на моем прошлом. Дырочек под микрофон. Под динамики, извиняюсь. Тоже. Э, выступ на камеру есть. Так, шумоподавление. Ну и все. Ну, на ощупь он такой. Похож, в принципе, на мой. Я думаю, еще заказать э, у этого продавца еще один-два, даже, может быть, чехла. Померяем попозже. И давайте интереснейшая посылка для вас точно. Тут должен быть спиннер. И не простой спиннер, а спиннер. Как у. Ниндзя из игры Overwatch по имени Гэнзи. Да, Сюрикен, вернее его. А, так, где бы мне, где бы вот здесь? Давай. О, вот это уже получше. Так, тут двойной пакет. Ага, двойной. Поэтому не получше, а просто он двойной. Ладно. А вот все, хорошо, все. Так и Блин, он такой малюсенький. Вы серьезно? И вот за вот это вот я отдал 200 с чем-то рублей. Так, ладно. Давайте дальше посмотрим, вскроем. Может быть, он крутится как-то по-особенному. Интересно. Ну, я ожидал большего. Честно вам скажу. Ожидал большего. Но китайцы, они такие китайцы. Что ж, открываем, давай. Так, еще чуть-чуть, все. Так, и теперь осталось только вытащить из самой коробочки. Коробочка вроде целая, не помялась при транспортировке. Ой, ой. Ой, он железный такой, тяжеленький. И уже даже начинает крутиться. Эм, Ну-ка. Что-то он как-то крутится Не очень, по-моему, нет? А, не знаю, короче Решать вам Но, по-моему, он не очень крутится а, Ну, зато красиво выглядит Ну, посмотрите Посмотрите на это Прям, прям хорошо Хорошо выглядит Интересно такой, Интересно, но Я не понимаю, почему он плохо крутится Он прям тормозит. Может его смазать надо? Или на парадокса подать заяву То, что он офигевший. По-моему, второй вариант лучше, потому что что-то совсем плохо крутится. Ну ладно, давайте. Давайте посмотрим. Давай еще чуть-чуть. Не, он достаточно быстро тормозит, ребят. Ладно, давайте на этом завершать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. И не забываем чекать другие видео тоже. Всем пока.